Итак, заканчиваем с тем, что нам дано и что нам нужно найти. Напомню, что нам дано по условию задачи. Схема конструкции, мы ее выяснили. Внешняя нагрузка, сейчас мы ее перепишем. Направление мы уже обозначили, всех сил и моментов. А числовые значения P1 10 кН, P2 3, момент 20 кН умножить на метр и плотность линейной распределенной нагрузки 1 кН в 1 метре. Давайте это запишем. Итак. Итак. P1 равно 10 кН. p2 равно три килоньютона момент равен 20 килоньютон на метр и плотность линейной нагрузки маленькая 1 килоньютон в одном метре нам требуется найти Смотрим. Реакция опор в точках А и Б. Усилия в шарнирах С и Д. И в односторонних связях. Е. E, ну, здесь правильно будет. Или F, Потому что, напомню, у нас условия вот это. Односторонняя связь возникает только в одной из них. Итак. Напоминаю, реакцию в точке А мы разбили на две проекции XA, YA. Вот что нам нужно найти. Реакцию в точке B мы разбили на две проекции XB, YB. Где у нас рисунок с, вот, рисунок с нагрузками XA, YA, XB, YB. То же самое касается XD, и э, реакции в точке D и реакции в точке C. Мы их разбили на две составляющие. ХБ. YБ. А, извиняюсь. Это Y C уже. И ХД. D. Ну, и наконец. Значит, нам нужно определить. РЕ. Или. РФ. Напомню, что в Должна работать только одна из этих конструкций. Вот что нам нужно найти. И теперь мы можем приступить, собственно говоря, к решению. Давайте посчитаем количество неизвестных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Итого девять неизвестных нам требуется найти. Как минимум нам нужна система уравнений, содержащая все девять уравнений. То есть, если мы рассмотрим уравнение равновесия для всей конструкции, напомним, мы рассматриваем плоскую систему сил, то есть, вот для этой всей конструкции, мы если рассмотрим уравнение равновесия, нам явно не хватит уравнений. Этих уравнений будет всего три. Значит, мы должны рассматривать уравнение равновесия и для отдельных частей. На какие части я могу разбить эту конструкцию? Итак, первый случай. Будем считать, что Rf равно нулю. Я, естественно, могу разбить в местах. Я могу разбивать конструкцию произвольным образом, как мы делали это на примере фер. Вспоминайте метод сечений и так далее. Этот вырезание узлов. Но здесь естественным образом, повторюсь, кроме всей конструкции целиком, естественным образом можно разбить на следующие части. Давайте посмотрим: это часть А-С, Это часть какая? С Д. Это часть B и внутренняя часть, вот эта разветвленная, D, B, e. То есть мы можем рассмотреть равновесие отдельно для части нашей конструкции, состоящей из уголка АС. Для части нашей конструкции, состоящей из уголка С, Д, С, Д. И для внутренней части конструкции, напоминаю, это будет D E Б. В принципе, вот этот отросток у нас не сильно и будет волновать в первом случае. Мы можем считать, что его просто-напросто нету. У нас это будет ненагруженный стержень. Давайте посчитаем, если мы составим уравнение равновесия для каждой из трех этих конструкций, мы получим как раз 9 уравнений равновесия. Тогда мы можем уравнение равновесия, если бы мы их составили для всей конструкции, использовать, например, в качестве проверочных. Итак, прежде чем мы пойдем дальше, давайте сразу я напомню, что распределенную нагрузку заменяют. Сосредоточенный, по какому правилу вспоминаем. Вот вместо этой силы Q я рисую силу, которая направлена также, то есть направлена она вниз в данном случае по вертикали. Линия действия ее проходит через центр тяжести эпиры, то есть здесь эпира прямоугольник, значит центр тяжести прямоугольника в точке перечине диагонали. Значит линия действия эпиры э, заменяющей... Сосредоточенной силой линия действия вот этой силы должна проходить через этот центр прямоугольника. Ну и модуль Q должен быть равен площади этого прямоугольника. В данном случае Q будет равен значит, площадь, высота прямоугольника равна плотности, а основание прямоугольника равно длине стержня BD. То есть 1 кН на метр, Умножить на 2 метра. Это будет 2 кН. То есть мы везде будем распределенную нагрузку заменять вот этой сосредоточенной, вот с этим модулем. И вот этой точкой приложения. Второй раз это половина. Значит вот здесь у нас половина БД это 1 метр. То есть здесь у нас расстояние в 1 метр. И здесь тоже расстояние в 1 метр. Итак ну что ж, давайте рассматривать равновесие конструкции. Конструкция в точке конструкция АС, которую мы значит, разбили в точке А и С. Какие у нее уравнения равновесия? Для этого составим схему всех нагрузок, которые действуют. То есть, структурную схему для уравнения равновесия. Какие же силы действуют на это тело? Это силы xA, yA, xC, yC. И кроме того, здесь, я напомню, этот стержень у нас рабочий, E. Действует односторонняя связь. Связь стержня действует только вдоль самого стержня. Вот эта связь, RE. Уравнение равновесия для... Стержня АС будут иметь, значит, какой вид. Сумма урав... проекции всех сил на ось Х равна нулю. Сумма проекции всех сил на ось Y равна нулю. И сумма моментов относительно любого центра равна нулю. Я напоминаю, как мы выбирали центр, чтобы максимальное количество неизвестных сил проходило через него. Здесь в качестве центра можно выбрать несколько точек. Например, точку А, естественно. Тогда вот эти два. Здесь y. Тогда вот эти две силы, два момента вот этих сил двух неизвестных будут равны нулю. Эти две неизвестных силы войдут в это уравнение. Либо относительно точки С, тогда вот эти два момента этих двух сил будут равны нулю. И в уравнение момента войдут только эти неизвестные силы, можно выбрать. Точку пересечения, например, вот этой силы и вот этой. То есть вот эту точку. Тогда моменты вот этих двух сил будут равны нулю. Останется вот это неизвестно. И вот это. Ну и наконец последний вариант. Удобно это выбрать вот эту точку. То есть точку пересечения силы xc и ya. Тогда вот эти две силы, их моменты будут равны нулю. И останутся вот эти две. В уравнении моментов вот эти две неизвестны. Останутся xa и yc. Здесь в уравнении у нас выбрано, э, в примере решения, здесь выбрана точка С в качестве удобной точки. Ну что ж, давайте тоже выберем ее и запишем уравнение. Значит, я рекомендую, как и всегда, перед тем, как начать записывать вот такие уравнения, выписывать порядок всех сил известных и известных. Неизвестных, которые действуют. А, кстати, чуть не забыл опять. Вот здесь действует еще внешний момент М, Он задан. Итак. В каком порядке? Сначала все неизвестные. Естественно, это что у нас? XA, YA, XC, YC и R. E. Ну и далее известная, но ну, здесь сил нет, известный момент М. То есть, вот это у нас неизвестные, это у нас известное. И будем подставлять значит, проекции всех сил на ось Х. Уравнение проекции, напомню, моменты не входят. Моменты это пара сил, их проекции друг друга, этой пары сил на любую ось друг взаимно компенсируют. Итак, ХА проекция на ось X равна самому числу xa y а проекция это вертикальная сила оси x горизонтальная равна нулю xc проекция равна xc yc равна нулю r равна нулю это сила вертикальная и момент не входит вот у нас первое уравнение второе уравнение y а проекция на ось, то есть XA проекция на ось Y равна нулю, остается проекция YA. Далее XC проекция на ось Y равна нулю, остается YC плюс RE равняется нулю. Ну и давайте к уравнению моментов мы приступим в следующем фрагменте.